Это вопросы образования и повседневной жизни. Остается актуальной проблема участия студентов в антиправительственных акциях, а также роль студенчества в решении общественно значимых проблем. Безусловно, представляет интерес тема жизни Казанского университета в годы Великой Отечественной войны студентах, выпускниках и преподавателях университета, сражавшихся на фронте. Подписывайтесь на группу Музей Казанского университета. Добавляйте подкаст в избранное, чтобы не пропустить новый выпуск. Диана Желенкова, Виолетта Басова, Универньюз.